Всем привет друзья, с вами ГОСТАПЛЕЙ. Сегодня я вам покажу мод, который сделает ваш майнкрафт намного лучше. Мод добавляет в ваш мир около 50 крутых разных биомов, которых нет в обычном майнкрафте. Так что, те кто заинтересован, ссылка на скачивание этого прелестного мода я оставлю в описании. Также, помимо биомов, в моде есть много разных блоков, как декоративных, так и строительных. В этом видео я вам покажу, как скачать и установить мод, рецепты крафта и сам Майнкрафт с этим модом. Зайдя на главную страницу мода, вы увидите небольшое описание. Давайте я даже вам его зачитаю. Большой и очень популярный мод, который изменит привычную генерацию мира в Майнкрафт. Теперь в игре будут генерироваться новые биомы с великолепными пейзажами. Путешествовать по миру станет еще интереснее, так как авторам не хватило ванильных блоков, они добавили в мод свои собственные. Появились новые руды, деревья, цветы и растения. Также присутствует большое количество скриншотов, начиная с деревьев, заканчивая скалами. И, наконец, большое количество рецептов. Мод очень хорошо подойдет как для выживания, так и для творческого режима. По мне, мод не зря заслуживает такую огромную большую популярность. Его можно скачать с разных версиях, поэтому это дает ему огромнейший плюс. Ладно, давайте скачаем мод и я покажу вам, как его установить. Скачиваем мод с понравившейся нам версии и открываем Майнкрафт. Выбираем версию, например, я выбрал 1.15.2. А также не забываем, что версия должна начинаться со слов Optifine или Forge, так как без этого мод вообще не запустится. После того, как мы открыли лаунчер, в моем случае это Т-лаунчер, мы нажимаем вот на эту вот нарисованную папку в нижнем углу нашего лаунчера. Находим папку mods и в эту папку закидываем наш мод. Дальше закрываем ненужные нам окна и нажимаем войти в игру. После того как наш любимый майнкрафт запустится, нажимаем одиночная игра и создаем мир. Называем наш мир как хотим и в пункте тип мира выбираем название нашего мода. Дальше настраиваем наш мир под себя и кликаем создать новый мир. И появляемся в каком-нибудь биоме. У меня попался биом, в котором растут фиалки. Из них, кстати, можно... Скрафтить фиолетовый краситель. И еще раз говорю, что этот мод запускается не на каждом ПК. Так что проверьте, жив ли ваш комп и уже запускайте Майнкрафт. В некоторых местах есть летающая трава, которая неправильно сгенерировалась. Мод добавляет различные типы деревьев, цветы, растения и многое другое, что делает природу в нашем Майнкрафте намного лучше. Ну а на этом все, если вы хотите, чтобы я снял выживание с этим модом, то собираем 15 лайков и пишем в комментариях хэштег хочу выживание. С вами был Госта Плей, всем удачи и всем пока-пока.